Кстати, уважаемые коллеги, я тебе расскажу одну шутку такую, ну, некий человек говорит, я в интернете прочитал очень интересный, ну, при, при, пример, что ли, там, или совет, как лучше всего выучить свободно английский язык, это, говорит, нужно погрузиться в среду, а как в нее погрузиться, а нужно, говорит, купить билет до Лондона в один конец, улететь в Англию, там что-нибудь такое натворить, чтобы тебя посадили в тюрьму. Ну, я так и сделал. Купил билет, летел в Лондон, что-то там набедокурил. Меня на год посадили в тюрьму английскую. А потом тебя Британия вышлет за свой счет обратно в Россию. И вот теперь я знаю, после этого года знаю хинди, арабский, немного китайский и какой-то африканский диалект. когда у нас со мной такой случай произошел, ну как случай, вот, прихожу на лекцию, у меня вторая пара, ну там первая пара другой преподаватель ведет, причем уже пора, перерыв начался, он все еще продолжает, я там уже открыл дверь, покашлял, извинился, пока его студенты за их ходили, вот и вот уходя, собираясь, он меня спросил жалобно, так, а вы успеваете все рассказать за отведенные часы? Ну я удивился даже, говорю, ну, знаете, то, что считаю нужным, конечно, успеваю рассказать. Человек одной ногой в 19 веке почему-то считает, что нужно вот весь учебник пересказать там, от а часов всегда не хватает. Да их никогда не хватало и не будет хватать. Если пересказывать учебник. А если ставить цель, которая, зачем я это делаю, да? учебник опубликован, что надо поставить дело так, чтобы студент был просто вынужден читать, заходить в интернет, рекомендованные сайты читать, рекомендованные материалы, проверять это жестко, и все будет нормально. Какие часы тут ни при чем, от них мало чего зависит вообще в эффективности обучения. А тут человек просто зачем-то пересказывает. Надо же цель тогда поставить. Что добиваясь? Их шесть уровней целей педагогических. Знать, понимать, применять, анализ, синтез и оценка. Ну, что добиваясь, чтобы они что-то знали, это можно сообщить. Чтобы понимали, это уже глубже. Чтобы уметь автоматически применять, это уже навык вырабатывается. Так вот цель-то какую выставить? Пересказать учебник. Это 18 век, а мы уже в 21. м Давайте еще немного о хорошем тоне, о камильфо. Вот сейчас в интернете называют демотиваторы, да, то есть какие нибудь интересные фотографии, к ней какая-нибудь забавная подпись. Вот есть такой демотиватор, там в комнате сидят ну, Обама, Меркель, Оланд, ну, вся эта вот так, публика, это американо-европейские президенты. И Меркель говорит остальным, сейчас сюда войдет Путин, и с кем он первым поздоровается, там у Кирдык. На второй фотографии входит Путин и говорит, здравствуйте, господа. Ко всем сразу обращается. Это я к чему говорю, причем здесь Камельфо. А, вот если Владимир Владимирович совершенно правильно поступает, и не только вот в демотиваторе, и в реальной жизни. Кто бы вы ни были, как бы вы ранку ни занимали, но когда человек входит в комнату, где есть уже другие люди, он должен первым поздороваться с ними. Ну, ко всем обращаюсь. Ну, скажем, если там человек 5 или меньше, можно за руку, скажем, поздороваться. Или если вы вошли. Дали маху, поздоровались с кем-то за руку, а людей там может 10 человек. Да? Ну тогда уж придется ко всем рым подойти, пожать руку. Но здоровается первым тот, кто входит в комнату, где уже находятся люди. Кто бы он ни был, даже президент России. Знаете, всегда русскую интеллигенцию волновала три вопроса. Что происходит, кто виноват и едят ли курицу руками? Курицу руками едят, но чаще в домашних условиях, хозяйка должна подать пример в этом случае. Но появилось сейчас еще такое очень модное, сейчас популярное блюдо японское – суши. Или суси, кто их называет. Если суси, тогда митсубиси, а если митсубиши, тогда суши. Ну, допустим, суши. Откуда они взялись? Ну, вот японский рыбак выезжал в море на рыбалку, на лов рыбы. Он брал с собой чашку риса вареного, костер в лодке не разведешь, ловил рыбу и сортировал это на продажу. какая там поврежденная, некондиционная рыбка – сырую рыбку заворачивал в этот рис и съедал. Вот это суши. Вот. А, ну, такой фастфуд, сырой, да, японский, но там стал популярен. Вот. Но раз японская еда, значит, палочки надо есть в ресторане или когда домой заказываете. Вот даже говорят, что, что порядка полутора тысяч японцев в год получают травмы. В Европе, в Америке да, выезжают туристы, как вот мы не умеем палочками есть, а японцы не умеют есть вилкой. Когда им подают европейскому ресторану вилку, очень многие ранят себе или щеку, или даже глаза, такие получают травмы мучаются. Так вот, значит, хорошие новости я недавно тут узнал. Суши можно есть не только палочками, но и руками. Правда одно, но только мужчинам, женщинам руками суши брать нельзя. Комельфо. Знаете, уважаемые коллеги, я вот собираю небольшую коллекцию, как называю, интернет-перлы. Вот сейчас я даже слышал, мне, правда, не хочется в это верить, что уже в школе, в младших классах, детей начинают учить писать не так, как грамотно, а так, как слышится. И уже и не только в младших классах. В результате мы часто, скажу, в интернете видим такие интересные сообщения, комментарии. Ну, то есть без знаков препинания, без заглавных букв. Все так в одно предложение, типа вот стихи и пирожки, стихи порошки. Причем мысль автора абсолютно непонятна, без запятых. Ему делают замечания, и он значит, здесь не 10 урок русского языка, я просто свою мысль высказал, свое мнение. Но мнение, как раз, и непонятно, потому что пишешь абсолютно безграмотно, без запятых. Вот. И вот бывают такие перлы просто великолепные проскакивают. Вот часть из них могу вам сейчас зачитать. Вот один товарищ пишет так. Тащиться за 3-9 земель. То есть, по-русски, а за 3-9 земель, да, То есть, за 39 земель. А здесь 3-9 земель. 3-9, значит, в среднем 6. То есть, тащиться за 6 земель, и человек всерьез это воспринимает или другой перл, это, например, так вот. Э, как поминовение волшебной палочки, не по мановению, а поминовение волшебной палочки, пом, пиаминки по ней по волшебной палочке. Или э, из-под лобья, из-под лобья, из-под лобья, из-под тяжка, вместо из-под тяжка. Но самый перл, это просто из жемчужной коллекции три слова. демон Зимуют и Путина, долго думал, конечно догадал, демонизирует Путина, вот что он хотел сказать. Мы так скоро доиграемся с этим ягоя и со стихами-пирожками. Запятые не зря придуманные, все-таки постарайтесь ими пользоваться. Уважаемые коллеги, давайте продолжим разговор о наименованиях Казанских улиц. А вернее сказать, даже не уже не улиц сегодня поговорим, а о массивах, жилых массивах поселках Юдина и Азина. В честь кого названы эти населенные пункты, так сказать. Это Гражданская война, 1918 год. Казань оказалась на грани фронтов молодой Советской Республики с белогвардейской армией. И вот здесь, именно в Казани, тогда находился здесь 80% золотого запаса России в Казанском банке, с одной стороны, с стороны Свиярска, значит, ну, зарождающаяся Красная Армия, Троцкий. Здесь, э, со, со стороны белых, комитет учредительного собрания, генерал Капель. Обычно машинально говорят, что в Казани захватили белочехи. Ну, это совсем неправильное название, честно говоря. Вверх, они были не белыми. Все вот Это, скорее, правильно называть австро-венгерские легионеры. Австро-венгерия, туда и Чехия, в входило, да? входила. Там были и Венгрия, и Австрийцы, и Чехия. Ярослав Гашек, ну, Красный Чех. Так вот эти вот легионеры, они в основном были все социал-демократы, пели интернационал, ходили под красными знаменами. Им даже в большей степени приписан захват Казани в 2018 году. Но вообще-то там войска генерала Капеля были, он руководил штурмом Казани. Золотой запас был вывезен сначала в Самару, в Уфу, потом туда, к Колчаку, в Омск. Кстати, забавно, считается, что он пропал. Там было примерно, знаете, так, э, ну, в царских рублях на 6 миллионов, сколько там, 750 тысяч 68 копеек. Вернее, 650 миллионов, 100 тысяч 68 копеек. Ну, там было золото, слитки, верные украшения. Вот на такую сумму было выведено. Вернулась в Казань в 2020 году 409 миллионов, столько сколько-то 1000 и 68 копеек. Правительщик Банком Марьин, он сопровождал все это золото, считал, что оно российское, и он надо той власти, которая победит. И он вернул его в Казань почти весь вместе с чехистом Касухиным.